В передающей антенне создается переменный ток высокой частоты. Ток вызывает переменное электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве в виде волн. Электромагнитная волна вызывает в приемной антенне переменный ток той же частоты, что и в передатчике. Если в цепи передатчика включить телеграфный ключ, превращающий сигнал в точки и тире, то на приемном устройстве будет получена определенная информация.